Всем привет! С вами Универньюз и я, Елина Земского. Сегодня в эфире. КФУ улучшил позиции в рейтинге К.У.С. В Татаринформ состоялась пресс-конференция, посвященная серии научно-популярных лекций КФУ. В КФУ прошел кастинг телеведущих Универ Тв 2019. Казанский федеральный университет значительно улучшил свои позиции в рейтинге кокорелли Симонс среди вузов Европы и Центральной Азии. По сравнению с прошлогодними показателями университет поднялся на шесть пунктов. Более подробно смотрите в следующем сюжете. Рейтинговое агентство или Саймонс» опубликовало ежегодный рейтинг университетов страны Европы и Центральной Азии с переходной экономикой. Казанский федеральный университет занял 36-ю позицию рейтинга, тем самым повысив прошлогодние показатели на 6 пунктов. Евразийский рейтинг стал самым объемным за всю историю. Агентство QS оценило 568 университетов, предварительно рассмотрев 374 и официально опубликовало результаты по 350 лучшим вузам. Отметим, что среди критериев рейтинга – академическая репутация, репутация среди работников работодателей, соотношение научно-педагогического состава и студентов, количество публикаций на одного сотрудника, международные научные связи, влияние университета в интернете, доля сотрудников со степенью PhD, количество цитирований на одну статью, доля иностранных сотрудников и доля иностранных студентов. Лилия Талипова, Универньюз. На телеканале Универ ТВ прошел первый этап кастинга телеведущих. Показать себя пришли студенты разных институтов и факультетов Казанского федерального университета, а также из других вузов Казани. Подробности в сюжете Анны Глазуновой.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 я все равно должен иметь представление, именно практическое, о том, как работают э, телевизионные платформы СМИ. У каждого участника кассинга было всего пару минут, чтобы проявить себя и понравиться жюри, руководителю службы новостей «Универ Радику Загидулину. Наша площадка является уникальным стартом для всех тех, кто хочет э, покорять вот, э, медиамир.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 Казанский федеральный университет в честь своего 215 дня рождения сделает подарок жителям республики и проведет серию научно-популярных лекций в 18 городах и поселках. Подробности смотрите далее. 15 октября в информационном агентстве Татар Информ состоялась пресс-конференция, посвященная серии научно-популярных лекций Казанского федерального университета, приуроченных к 215-летию КФУ ⁇ научный десант а ⁇ Наше руководство, вице-эльшатров Чагафурова, проявило инициативу в преддверии празднования 215-летия юбилея Казанского университета, который состоится в ноябре, в рамках многочисленных действительно мероприятий, конференций, концертов, фестивалей. А, такую такая инициатива последовала как проведение. Научного десанта мы вывезем наших ученых, наших спикеров, лекторов, молодых ребят, молодых ученых уже в регионы. Научный десант КФУ – это научно-популярные лекции, выступления творческих коллективов, консультации приемной комиссии, интерактивы, среди которых викторины, профориентационные мастер-классы, опыты и эксперименты. Программа научного десанта состоит из уже проверенных интерактивов, из проверенных лекций, которые уже читались и проводились на пронауке. Принимают участие в научном десанте все учебные подразделения нашего университета. Это 13 институтов, одна высшая школа и один факультет. То есть программа очень разнообразная, будут выступать все. Известные преподаватели и ученые в доступной форме расскажут о достижениях и сложных явлениях из мира науки. Валерия Муратова, Ленардо Валитьяров, Универньюз. В стенах Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета прошел обучающий семинар компании МЕРК «День науки о жизни». Подробности далее. В стенах научно-клинического центра прецензионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета прошел обучающий семинар компании МЕРК «День науки о жизни». Главными темами стали лабораторная и стерилизующие фильтрации, а также продукты для культурных исследований. Обучающий семинар, который в основном направлен на то, чтобы ознакомить пользователей с основными последними разработками в сфере фильтрации и основными продуктами компании МЕРК, в сфере фильтрации, в сфере проб подготовки и для проведения мультиплексного анализа. МЕРК – это международная химико-фармацевтическая компания с филиалами в 61 стране мира. Она разрабатывает и производит инновационные лекарственные препараты. А также эта компания выпускает специализированные продукты для косметической, фармацевтической и биотехнологической промышленности. Благодаря тесному сотрудничеству с МЕРК КФУ получает первоклассные реагенты для проведения исследований. В первую очередь это первоклассные реагенты для проведения исследований и для получения исчерпывающих результатов анализа. Во-вторых, мы получаем всестороннюю поддержку в, плане, в техническом плане, если, например, у нас возникают вопросы или в плане технического обслуживания прибора. На данном обучающем семинаре присутствовали не только сотрудники Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, но и приглашенные ученые из Академии наук Республики Татарстан. Эльвира Зорина, Тимур Табаров, Универньюз. О том, какие еще мероприятия прошли в стенах КФУ, мы расскажем в следующем сюжете. Казанский федеральный университет проводит собрание с иностранными студентами первого курса, где знакомит их с правилами пребывания в Российской Федерации, а также с правилами поведения в общежитии вуза. Сегодня мы встречаемся с Узбекистаном. Вчера прошла такая же встреча со студентами из Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и других стран Закавказья, соответственно. Завтра и послезавтра будут такие же встречи со студентами из Туркменистана. Собрание проводится с целью избежания разных социально-негативных явлений в обществе. На этом у меня все. Еще увидимся. Пока.